Приветствую, я Игорь Черноусов, рад видеть вас на своем YouTube-канале. Это видео является продолжением серии роликов, посвященных автоматизации Facebook, в которых я рассказываю о том, как работают скрипты для Facebook. В этом видео я планировал рассказать о скрипте, которым я пользуюсь каждый день, скрипте, который работает очень надежно и стабильно, скрипте, который ни разу не обновлялся с момента своего написания, но продолжает классно работать, скрипте, которым я продвигаю свой личный профиль Фейсбука. Этот скрипт делает лайки на посты моих друзей. Но после вчерашней такой длительной переписки которая заняла ну, колоссальное количество времени и закончилась мягко говоря обидой. переписки которую я вел с человеком который представился разработчиком скриптов iMacros то есть он сказал что он пишет эти скрипты переписки которые мы вели а, по поводу скрипта постинга видео скрипт который кидает ссылку в группы фейсбука скрипт который мне написали относительно недавно и который стабильно работает поэтому я хотел бы прояснить свое отношение к скриптам и макрос и конкретно сказать что я предлагаю что я не делаю вообще для того чтобы было все ясно и понятно итак друзья скрипты iMacros это софт который все таки с моей точки зрения не очень стабильно работает и если этот софт не регулярно обновляется то как только в социальной сети ну в нашем случае Facebook, произошли какие то изменения в интерфейсе скрипт перестает работать но по личному опыту, по достаточно большому опыту, в 90% случаев, когда люди начинают писать, возмущаться, что у них скрипт не работает, чаще всего проблема не в скрипте, проблема не в социальной сети, нет. Проблема в том, что вы либо офигенно умный, либо вы очень невнимательный человек, то есть вы не сделали все, что нужно для нормальной, стабильной работы скрипта. Я настоятельно рекомендую, когда вы покупаете новый скрипт, все-таки сделать следующее. Это создать новый чистый профиль Mozilla. Это несложно, это очень быстро. Установить в этот профиль свеженький чистенький iMacros. Обязательно настроить правильно весь iMacros. Если вы пользуетесь прокси, пожалуйста, пропишите грамотно настройки прокси в Mozilla. Проверьте эти прокси на, на работоспособность. Вот как все эти действия выполняются, у меня есть несколько видео на канале. Но эти видео находятся внутри больших роликов, часовых, двухчасовых, посвященных фейсбуку поэтому я решил записать все таки отдельное видео о начальной настройке или подготовке к работе скриптов и выложить их на канал и сделать эти видео обязательными для просмотра тем кто ä, пользуется теми скриптами которыми пользуюсь я. но друзья даже если вы вот все сделали абсолютно верно пошагово точно всегда остается вероятность очень небольшая ну может быть меньше одного процента, что крип прекрасно работает на моем компьютере, не заработает на вашем компьютере. Вот если вы давно пользуетесь компьютерами, у вас их много, да, вот в комнате, в которой я сейчас записываю это видео, на данный момент находится 4 компьютера. Вот вроде бы они все одинаковые, но они все разные. Поверьте, почему на одном компьютере программа работает, а на другом она не запускается или работает как-то по-другому? Причин очень много. И версия операционной системы и конкретное железо ваша и конечно те обновления которые вы устанавливаете на свой компьютер и конечно загаженность вашего компьютера разными троянами и вирусами то есть вот все это в совокупности очень влияет на на работу какого то авторского софта да? поэтому люди которые часто и много пользуются праздными программами для тестирования используют какой то чистый компьютер либо можно например сейчас если у вас мощный компьютер использовать виртуальную машину то есть виртуальная машина это отдельный ком, который вы быстро создаете или эмулируйте на своем компьютере. хотите все сделать грамотно, нет у вас отдельного компа чистенького но запустите на только что установленной виртуальной машине хотя конечно здесь тоже есть своя специфика некоторый софт не работает принципиально на виртуальных машинах но не буду в этом вдаваться в подробности итак друзья чтобы все стало окончательно ясно я не являюсь разработчиком этих скриптов я никогда и не говорил об этом то есть разработчик этих скриптов Человек, с которым я достаточно плодотворно сотрудничаю. Зовут его Алим. Вот его страничка. Все контакты Алима находятся в самом тексте скрипта. Я продаю эти скрипты с одобрения Алима. Естественно, я их продаю дешевле, чем автор разработчик значит что я предлагаю людям которые например покупают скрипт у меня я предлагаю однозначно работающий скрипт вот который я просто беру и копирую со своего компьютера вот скрипты которыми я сейчас пользуюсь я предоставляю пошаговые видеоинструкции чтобы вы не ломали голову как его настроить и так далее вот и я даю гарантию в том что этот скрипт работает во всяком случае в тот момент когда вы его покупаете только поэтому я и прошу прежде чем переводить деньги напишите мне и уточните в каком сейчас состоянии находится этот скрипт значит если я буду продолжать пользоваться этим скриптом и по каким-то причинам скрипт перестанет работать вот например скрипт постинга в группы фейсбука али мне уже исправлял три раза да он это делает за деньги я ему плачу он мне исправляет всем кто у меня покупал этот скрипт я его передаю абсолютно бесплатно, но не больше. Друзья, я хочу, чтобы вы поняли, что я не занимаюсь или не оказываю услугу настройки скрипта на вашем компьютере. Это совершенно другая работа. Я не хочу и не буду разбираться, что там на вашем компьютере не так. Но поймите, за 250 рублей я не буду это делать. Я просто предлагаю вам те скрипты, которыми пользуюсь я, с гарантией, что они работают, и с видеоинструкцией. Если у вас какие-то вопросы, на которые я могу ответить, я вам на них отвечу. Но я не автор-разработчик и никогда не буду заниматься разработкой iMacros, потому что это не то, чем я занимаюсь сейчас. Надеюсь, все ясно, все понятно, никаких лишних вопросов больше не будет. Благодарю всех, кто досмотрел видео до конца, опять же, пользуясь возможностью Приглашаю всех, кому интересен заработок в интернете, всех, кто хочет научиться работать с партнерками, всех, кто хочет научиться раскручивать какие-то проекты, привлекать трафик в свои, либо в чужие проекты. Я предлагаю у вас принять участие в моем тренинге. Система 361. Ссылка находится в описании. Всем спасибо. Всем желаю счастья.